Выглядит там, конечно, не очень круто. Не слишком надежно. была, короче. Но я зашел, и все прекратился сразу же. Время 6 утра. Проснулся. Выспался. Вроде все в порядке. Сейчас пойду выходить из палатки, посмотрю, кто-нибудь встал, из наших, еще нет. Вчера встретил пару русскую из москвы вон они как раз собираются с утра здесь открываются потрясающие виды на долину вот небольшой туман облачность и солнце всходит из-за гор очень круто очень красиво долина кокора называется вот моя палатка вот такая долина. В общем, мы на конной прогулке. Идем втроем. Иногда переходим в легкую рысь. В общем, вот такие виды открываются. Пока идем по дорожке. Вот такой. Сейчас свернем, надеюсь, на какие-нибудь тропы. Дикие. И покажу вам дикую природу Колумбии Так, лошадка, не торопись Наклоняемся Мы оставили лошадок, идем дальше пешком Вышли к реке Которую уже два раза форсировали. Вот так она выглядит. Сейчас пройдем по лесу, вернемся к лошадкам и поедем назад. В принципе, у нас экскурсии часа по-другому разу вот. Но потому что есть экскурсии по 8 часов или по 6 часов, но у меня нет времени, осталось времени. Я не знаю, что там дальше. Потому что нам кто не сказал ничего, просто сказал, что идите вперед Просто идите вперед погуляйте, вернитесь поедем обратно на лошадях. Очень по-колумбийски. В общем, сейчас дойдем до конца, посмотрим, если ничего нету, то пойдем обратно. И я поеду дальше, по Паям. Вон там ребята вдалеке идут. Короче, они с утра до вечера курят траву. Какой мэтт этот смешной. Он так успевает искать бумажки чтобы косяк свернуть у него главная проблема ему не хватает бумаги все время у него все есть всегда есть трава всегда есть силикальчандала но никогда не хватает бумаги мы пришли на место где оставили своих лошадей и тут никого нету вот площадка а вот никого нету и сейчас весь этот маршрут что мы шли на лошадях мы пойдем пешком обратно я не знаю что это за прикол такой может быть он типа устал нас ждать или что, не знаю. Ну в общем мы идем пешком. Приключения продолжаются. Чтобы не пересекать реку в брод, то есть такой вот мостик. Выглядит он, конечно, не очень круто. Не слишком надежно, но очень интересно. Вот так вот мы идем. По таким местам. Ребята ругаются. Но ничего страшного, это же приключения. Где они еще попадут, в такие приключения? Я-то в такие же попадал. Не, ну это на самом деле прикольно. Подумаешь. В часик погуляем под джунглям одни. Тропа есть, тропу видно. Еще солнце высоко. Можем гулять весь день. А вот здесь маленькую речушку мы все равно засыпаем вброд. Холодная река такая плита, положная, которая образует небольшой водопад. Здесь мы с лошадьми шли. О, рыба, маленькая. Ну короче, ноги уже не ели, сейчас подсушимся, оденем и пойдем дальше. Калибри летают. стали некаром наливать, чтобы не пили. Мы идем на лошадке Значит, гуляем по лесу Только что снимали калибри Сейчас идем дальше вниз Вот такая дорога Местами, конечно, очень страшновато Но ну, когда совсем крутой спуск Здесь еще, в принципе, более-менее нормальный. вот, Но за эти 3 часа, что я уже верхом на лошади, мне кажется, это как мастер-класс. Катание, управление лошадью. вот. Сейчас еще пошел дождь. Но на самом деле очень крутая экскурсия. Стоит всего 20 баксов. Почти 4 часа. Ты гоняешь на лошади, потом приезжаешь на место, одно фотографируешь калибри. Там еще небольшие снеки включены в эту стоимость наверху. Поднимаешься почти на тысячу метров в высоту. Наше путешествие на лошадях заканчивается хорошим ливнем. Сейчас он уже почти закончился. Я весь мокрый, как курица. Пока я не увидел других людей в пончо. Я не нашел у себя за седлом но, тоже пончик я успел промокнуть просто здесь. Ну вы сами знаете, такой такое тропический ливень. Так что путешествие у нас получилось у меня мокрая, у ребятка сухое, а у меня мокрая. Ну ладно, тем интереснее. Провожаем наш французских друзей. Они едут в Багату, а я еду на юг, в сторону Кали. Мы живем. Спасибо. Приятно приятно Спасибо за все. Было приятно. Просто путешествия. Хорошо. В общем, мои французские друзья остались на бочине, а я еду дальше. Они сейчас поймают другую попутку и поедут в Богату. Вот они мне подарили такую финичку, типа, типа благодарность за то, что я их везде Ну, я как бы сам тоже с ними ездил попутно. Но, тем не менее, нас ждут новые приключения. Вперед! Приехал в городок Папаян. Это южнее Калии еще часа два. В Кали не стало останавливаться. Там в принципе особо смотреть нечего. Там единственное, что можно делать, это уроки танцев. В Кали считается самый крутой город в Колумбии для обучения танцам. В общем, Папаян такой маленький городок, прикольный. Он везет в белом. белым цветом. Очень маленькие улочки. Из-за этого большие пробки, очень красивые ехал до сюда почти 7 часов устал пипец как раз в самый дорогой отель с Wi-Fi, горячей водой и парковкой и буду там отмокать лежать оставшийся день я не успел пришла с католическая. священник Проповедь была короче. но ну, я зашел все прекратилось сразу же. Нашел отель самый крутой в, в городе, называется отель Сан Сана... Херониму. Сан Херониму. А, таксист сказал, что это самый крутой, но из тех, которые я нашел пешком, не знаю, может быть, вы в интернете найдете круче, но главное, чтобы он был в центре и с парковкой. Voilà. Вот и смысл в том, что если вы неете круче, можете <laughs> в комментариях ссылку Стемнело очень быстро, не успела вам показать эти дня город. Но город офигенно красивый, весь подсвечивается, весь белый. Вот сейчас иду, ищу ресторан какой-нибудь хороший. Тут все работает, еще ничего не закрылось. Так, ну, здесь какой-то ресторан есть, но мне нужен прямо крутейший ресторан. Прямо я хочу сегодня себе праздник устроить. Самый крутой отель, самый крутой ресторан. Шикуем. Не все же спать в палатке в аэропортах, и питаться бургерами. Вот здесь еще одна площадь, парк. Вот такой вот здесь какой-то собор с колоколами, подсветкой. Вообще очень, очень не по-колумбийски. Все достаточно так. Ну, понятно, что Латинская Америка. Как бы сразу узнается Латинская Америка, но совсем не похожа на Колумбию. Город Папаян. Он находится на юге. Кендров 120 от города Кали. Кали достаточно крупный город, вы его по карте быстро найдете. Я действительно нашел самый дорогой ресторан. Думаю, долларов на 20-30 на на поем. Вот сейчас оказался начало салат. Если я просить, я заказываю мне это блюдо просто на обом. Потому что там испанский Вот такое место, связи сидят писача. Тут вино, едят мясо. То, что мы принесли первый раз, это был не мой заказ, это был комплимент. Вот это мой заказ. Это салат. Для начала я заказал. А потом мяско с ним будет. Так, номер два. Вот основное блюдо. Это какое-то мясо каким-то соусом. Но ну, это говядина, скорее всего просто под каким-то соусом. В общем, единственное, за что я не люблю латиноамериканскую вот, кухню, это же соус. Вот. <coughs> Обычный овощной салат без соусов тысячу раз вкуснее. Этот соус. Но представьте, что вы салат овощной. Заправите сахарным сиропом. Me, сахарным сиропом с, с уксусом. Какой-то такой сладкий. И кисловатность, кисло вкус, от. огурцы, помидоры, еще есть авокадо, ну, прибыль, все. Может, вам попробовать приготовить. Если вам понравится, значит вам надо ехать вот в Толцовской Соусы вкусные будут. Ну, на этом все. Сегодня я действительно устал. У меня уже накапливается усталость. Завтра буду показывать вам что-то интересное, новое Сам еще не знаю чего Сейчас буду вечно Лежать, изучать я думаю, что завтрашний день вам понравится Еще больше, чем сегодняшний, Если, конечно, сегодняшний же понравится. Да, все, пока Значит, вот самый крутой отель Который я нашел С окном, телевизором, кроватка Душ, туалет все, супер. Завтрак и парковка включены. Стоит 70 тысяч песо, примерно 20 долларов. Там 22, 22 где-то 20, 22. Сейчас я так отдохну немножко, очень сильно устал.